Здравствуйте, друзья и гости моего канала. В предыдущем видео я рассказывала вам о сорте рябины сарбаруния ликерная И э, обещала рецепт наливки ликерной. Сорт рябины с невероятно вкусный. Он не часто встречается. Чем эта рябина отличается от других? Она без теркова после Ягоды крупные, похожи на небольшие вишенки. Этот сорт очень хорошо подходит для приготовления наливки или ликера в домашних условиях. Я ее делаю уже не первый год и она нас радует на праздничном домашнем ужине. Для приготовления наливки нам потребуется 500 грамм ягод, которые необходимо промыть под проточной водой и промыть нужно быстро, ягоды не очень любят купаться, 500 грамм сахара, 500 грамм воды и 500 грамм водки или 500 грамм миллилитров. В посуду выкладываем ягоды. Засыпаем сахаром, перемешиваем, добавляем воду, лимонную кислоту. Вместо лимонки можно использовать свежий лимон, если, допустим, дома есть в это время. Доводим эту смесь до кипения, постоянно помешивая. И потом кипятим от 7 до 10 минут. Снимаем с плиты, переливаем в банку и оставляем до полного охлаждения. Когда у нас все остынет. В банку мы добавим водку, закроем плотно крышкой и оставляем на три недели настаиваться. Лучше всего, конечно, хранить в прохладном месте. При этом раза два-три надо ее встряхивать, взбалтывать. Когда у нас наливка созреет, ее нужно процедить. И в принципе она уже готова. Из этой же ягоды можно готовить и настойку. Настойка отличается от наливки тем, что ягоды не нужно проваривать. Их просто берут, ну пропорции уже другие, сахара, воды и крепкого напитка. И настаивается настойка, скажем так, до двух месяцев. Тоже при постоянном помешивании, при постоянном взбалтывании. Плюс настойки в том, что ягоды... Вот я уже говорила, что ягоды не надо кипятить, то есть в ней сохраняются почти все свойства рябины. Но не надо забывать, что все рябины обладают свойством сгущать кровь. В настойке это сохраняется, то есть она сгущает кровь. А в наливке витамин ПП, который у нас отвечает, как говорится, за кровь, разрушается. Но одно остается в наливке и в настойке, она снижает давление. Поэтому... С осторожностью принимать нужно. То есть во всем нужна мера просто. Такая наливка хранится долго. Поэтому ее можно заготавливать. Но ну, если хотите, то можно даже больше ее готовить. Спасибо, друзья, что были со мной. Желаю всем крепкого здоровья. И делаете ли вы в домашних условиях наливки или настойки? Какие? Делитесь своими рецептами приготовления. И пусть у вас все будет хорошо. Всего доброго. До свидания.